Привет! Проверить карту сайта на ошибки можно в Netpeak Spider. Для этого нужно открыть валидатор сайт и ввести адрес нужной карты. А для больших проектов можно добавить файл индекса карт-сайта. После нажатия на кнопку «Старт» инструмент проверит каждую карту по множеству критериев, чтобы она соответствовала требованиям протокола сайт и поисковых систем. Все найденные ошибки будут показаны на боковой панели. А если нажать на любую из них, откроется список страниц или карт, где она была найдена. Кстати, если вы не знаете, что означает какая-то ошибка, выберите ее и прочтите описание внизу в панели информации. Ну и конечно, полученные страницы можно в один клик перенести в основную таблицу для дальнейшего сканирования. И небольшой лайфхак, если изначально просканировать весь сайт, а потом добавить в него страницы из карты сайта, то программа покажет вам документы, на которые не ведет ни одна внутренняя ссылка. То есть, они есть только в карте сайта.